Ну не падай, не падай, не падай Не падай Отлично Трансляция вроде бы не упала, дорогие друзья Значит смотрим Самарканд против Корши 2 Вторая карта, она же в какой-то степени решающая. В случае, если команда Корши выиграет ее, то третьей карты попросту не будет. Счет будет 2-0, и Корши пройдут дальше по сеточке. Если же вдруг э -э Самарканд выигрывают эту встречу, то мы отправляемся смотреть карту Инферно. Но пока смотрите, какая тишина. Тишина, и GSN уже убит. Да. А, Гальгадот сделал энтрифраг. Это по фаст фасткапу или лан? Сергей, несложно догадаться из названия, что это лан. Гайвер. Минус Роналдо. Ну, пока, надо признать, самарканцы начинают... За здравие. А, предыдущие пистолеты у них были, так скажем, за упокой. А вот эти уже как раз за здравие. Поэтому, ну, есть перспективы однозначно на победу в пистолетке. Тем более, сильная сторона как бы благоволит... К тому, чтобы э, самаркандцы выигрывали. Рон Ти Джей, еще один хедшот, Вообще никаких ответов не последовало. И тут уже ребята из Корши понимают, что хотя бы бомбу успеть бы поставить. И удается, что самое главное. Пусть даже ЗД погибает, но хотя бы задачу свою, как бомб-кэрри, он выполняет. Но пистолетка за Самаркандом. 1-0. Как говорил комментатор Рон Ти Джея, то нет, интересно, как он играет. Не понял, что вы имели в виду, Сергей, к сожалению. <смех> Не понял. Но Рон Ти играет интересно, однозначно. Но, как я уже ранее говорил, вообще здесь на этом турнире нет команды, которая играет неинтересно. И это самое прекрасное, что может быть. Counter-Strike интересный. Вот как. Напоминаю вам, дорогие друзья, также вы можете принять участие в голосовалочке на ютубчике в чате. Голосуйте за команду, которая, по вашему мнению, должна победить в этой встрече. Гайвер разменивает сам, но самарканцы все-таки побеждают в раунде, что опять-таки очевидно. При наличии девайсов было бы странно, если самарканцы уступили бы своим оппонентам. Хотя, справедливости ради, такое все-таки бывает. <смех> Осьминог Джордж, вот и Нэш вспомнил кого Осьминог Джордж, да Не все мы осьминоги, если бы все были бы осьминогами Джорджами Тогда, я думаю, выигрывали бы мы, разумеется Во всех наших ставках ЗД минус Кинг Папай. Появились ранние девайсы И появились они за счет как раз-таки той самой поставленной бомбы игроком с ником ZD Ронти Джей минус Джейсен. Дельпан, младший, с 10 хп остался. Вот это называется, неудачно открылся. Минус от Задея Роналда. Гальгадот ответил по джеволу. Оборона, на удивление, даже еще и в меньшинстве осталась. но ну, позиция урон ТиДжей, конечно, многообещающая. А вот Гайвер со снайперской винтовкой... но ну, я не знаю. Сегодня, к сожалению, Гайвер со снайперской винтовкой только и делает, что тянет свою команду на дно. Как бы грубо это все-таки не звучало. 22 хп у Ти-Джея. ЗД в блестящей позиции сейчас будет находиться относительно поставленной бомбы. Ну и вот попробуйте, называется, удивите ЗД хоть как-нибудь. Дефьюз тык справедливости ради у урон имеются. И поэтому на дефьюз ему нужно будет всего 5 секунд. Но до точки еще нужно дойти. И нужно еще будет справиться с ЗД, который по идее сейчас не должен высовываться. Но времени достаточно у Ронти джея на победу. Но он не попадает. Он просто даже не попадает, дорогие мои друзья, по своему сопернику. И ЗД бесподобно выигрывает раунд для своего коллектива 2-1. Так и Сминог же Пауль был. А, точно, кстати, точно, Пауль. А Джордж? Джордж был разве? Или не был? А почему мне так знакомо Джордж? Буш, что ли? Наверное, с Бушем перепутал. Добрый вечер, Александр, вам хорошего работы и настроения Ну, опять же, ваш никнейм не знаю, как правильно прочитать Но в любом случае, вам тоже приветик Хорошего вам э, настроенница, Просмотра Приятного вам и удачного вечера Как играет Ронни, его же нет в стране Ну, он волшебник а как играет Роналдо, тебя не смущает? Дигл урон ТиДжея, остальные вроде бы при девайсах. Ну, Гайвер, раз купил дефьюз-киты, думаю, тоже, наверное, имеет какой-то автомат. Навряд ли он купил щипцы и не купил себе ту же самую М-ку или ФАМАС. Вот, увидел сейчас соперника. Ничего не купил. С Юспом. Вот это да. Но зато с дефьюз-китами. Кстати, это единственные дефьюз-киты на всю команду. ЗД. Но минус от Дельпана младшего Все-таки Гайвера убирают. Но дефюзкиты при этом остаются в точке. Ими можно будет в дальнейшем воспользоваться в случае чего. ЗД. Минус Гальгадот. Размена тронти Джея. Роналдо. 9 хп. 1 против двоих Ситуация скорее мертвая, чем живая. И Папай убивает Роналдо. Мы получаем с вами 3-1 на табло в пользу команды из Самарканда. Два хэт-трика сделал в этом сезоне. Норм Старый еще играет. Да. Простите, дорогие друзья. Здорово, брат, когда на Манган играет. На Манган играет в понедельник. Гайвер! Отличная аркада. Минус Дельпан. Ну, пусть. Пусть даже сам Гайвер и погиб. Но хотя бы минус сделал, во-первых, Энтри. И немножечко пристопорил, так скажем, команду Корши. Ну, правда, это опять, наверное, ни на что не повлияло. И команда ЗД... Команда ЗД, господи, вот это ляпнул. Команда Корши-2 все-таки проигрывает. ЗД не сумел спасти их в этом раунде. 4-1. Ну, справедливости опять же ради. Я Ботир, а никнейм Ботя. Хорошо, я постараюсь запомнить. Я постараюсь запомнить. Учитывая, что у вас никнейм такой очень интересный. Джей Немного людей с такими никами, поэтому я надеюсь, удастся запомнить, что вы боти Так вот, Корши 2 во второй половине будут играть в сильной стороне Готовы ли к этому самаркандцы? Вот в чем у меня вопрос именно к команде из Самарканда, да То есть сейчас, предположим, у них все круто А что с ними будет во второй половине? Продолжится ли эта крутотень или она закончится? Джаггернаут пока делает два минуса, ЗД отвечает минусом по Джагернауту, и следом Рон Ти Джей забревает Гайвер, также погибает от рук Роналдо, и Дельпан-младший погибает в перестрелке с Папаем, у которого осталось 11 хп, 90 хп у Гальгадота, но бомба у Роналда и в теории, если бы Роналдо знал, что точка А сейчас пуста, он уже на ней поставил бы бомбу, что очевидно. Где ЗД? Ну, ЗД, естественно, занимает единственно правильную позицию. С таким лайфбаром, который у него есть, высовываться лучше и не высовываться глобально. Но если мы отлетим, вот, например, на эту позицию, да, то с этой позиции простреливается практически все. Там вопрос, конечно, тяжело будет попасть, но попасть-то можно. Бомба установлена, самое главное, под небо. Поэтому тут, конечно, Роналдо, опираясь на свои 100% лайфбара, должен играть... Ну, в сверхуверенный КС. И ни в коем случае никого никуда не пропускать. А, Хаешка прилетела, такая неожиданная, да. Минус Папай. Гальгадот последний. И это минус от ЗД, дорогие друзья. Даже невзирая на свой лоу ХП, он еще умудрился даже и минус сделать. 4-2. <с> Нукус тоже играет в понедельник, и как раз они играются на манганом, ребят. <laughs> вот один человек пришел, спросил, когда играет на манган. Второй человек пришел, спросил, когда играет Нукус. А все на самом деле просто. Они играют друг с другом и играют в понедельник. Джевел! Минус Кинг Папай, Дель Пан младший, минус Гайвер. И тут что-то раунд у Самарканда рассыпается. Ну, по сути, даже и не начавшись. Как-то тут очень резко и жестко корши открылись. И закрыли своего соперника, да. Все предельно ясно и понятно. Гальгадот, э, ну, остается перед выбором либо сейвить Эмку, либо идти умирать. Ну, естественно, он выбирает самый адекватный выбор, который можно было в этой ситуации принять. Гальгадот минус Джейсен. И, конечно, выбивают все-таки м Игроки команды Карши-2 со своего соперника. 4-3, дорогие мои друзья. Джагернаут и его братья. Кстати, обратите внимание, да, Радо. Я показываю, показываю статистику. Но ты мне заранее попытайся напомнить, чтобы я еще и в конце ее показал. Ну что, Дельпан младший Товарищи, что как? Кто куда? Команда Харши-2 пока что стоит как бы под точку Б, но Гальгадот здесь неожиданно с Диглом появляется, забирает ЗТ, правда не успевает уйти с этой позиции попадает под размен. Достаточно скорый и быстрый. Ой, Рон Тиджей! Отличная оплеуха, минус от Гайвера со снайперской винтовки. И GSN с Роналдо остались вдвоем, при этом еще и потеряв бомбу на точке Б. Хуже, наверное, ситуация для Корши 2 сейчас представить невозможно. Потому что контроль дальней дистанции, естественно, теперь за Гайвером. А раз он за Гайвером, соответственно, он за командой Самарканд. Корши 2, да, стрелки, может, и хорошие. Но, как вы видите, Роналда погибает в перестрелке с Джагернаутом, При этом, кстати, не нанеся ему никакого урона. И GSN, 96 хп, один против целой э, шоблы, если, простите, меня можно так выразиться, конечно, э, своих соперников. Забирает Рон Ти Джея. Очень неудобная перестрелка. Я и сам, на самом деле, никогда практически в этой позиции никого не перестреливал. Ну, я, честно могу сказать, э, я всегда стрелком-то был не очень в Counter-Strike. Я уже много раз говорил, что я больше по стратегии, чем по... Именно по стрельбе. Uh, поэтому такие перестрелки я тоже проигрывал. Ну и я не удивлен, что игрок uh, с никнеймом GSN их тоже проиграл. Хотя GSN, конечно, стреляет, мне кажется, получше, чем я стрелял. Что, Гайвер... На чеке зелени, джаггернаут на чеке сотни, а основные все тусовочки и веселухи будут, судя по всему, идти под точкой Б. Однако, конечно, произошел досадный случай с Роналдо. Он погиб. Погиб смертью храбрых под вражеской снайперской винтовкой. И корши вновь делают те самые ошибочки. А что там по езде, Сань? Ой, по езде ведь вообще лучше даже не говорить. Нет. Не, ну я прошел э, все Need for Speed'ы до Undercover'а включительно, undercover а, э, в остальные попросту даже не играл, в которые там выходили э, Ну, так-то чё Кстати, э, в списке заказанных игр еще добавилась игра в FlatOut 2, так что скоро на стриме тоже будут догоночки э, Jewel минус Ти TJ, 4 в 4 Поставлена бомба, ну и ретейк. Скоро, естественно, ретейк. Я не думаю, что тут самарканцы дадут заднюю и не пойдут выбивать. Разменялись хаешками. Минус хаешки от ЗД и минус хаешки от Джагернаута. Ну и теперь уже равенство. Джагернаут отличный спрейдаун. Сразу два минуса. джейсен Ну, у ДжСН очень тяжелая ситуация. Нужно забирать двух оппонентов. Один уже сел на дефьюз. Естественно, его прикрывают. Пытается, пытается затанчить ДжСН. Но все пули летят, к сожалению, мимо. 6-3 за Самаркандом. Most Wanted love, полностью согласен. Да, мне тоже кажется, что Most wanted была самой лучшей э, именно частью этих гонок. Но с точки зрения сюжетной составляющей, я все-таки большой ценитель сюжета в играх. Даже если он там номинальный, то все равно я считаю, что он должен быть. И в Мостванте здесь сюжет поинтереснее хотя бы. Да и как-то, ну, она была прорывная. Карбон после нее тоже, конечно, вносил новые механики. Но как-то карбон зашел уже не так сильно. Мостванте, да, была прям крута, крута. Риторический вопрос был. Витя, Витя, ну вот, ты был бы не ты, если бы не стебанул меня по поводу моей езды. Ну, на самом деле, опять же, гонки это гонки. Там все заточено именно под езду. Киберпанк нельзя брать в пример. Как гоночный симулятор, потому что это совсем не гонки. Самарканд легко выигрывает экономический раунд соперника. Счет 7-3. Пока что мы планомерно двигаемся к завершению первой половины. Я хочу <как> вам напомнить еще раз, что в понедельник на выходных стримов не будет. В понедельник мы будем с вами наблюдать за матчем Нукус против Наманган. Это первый матч. Второй пока что под вопросом. Ронти Джей забирает в размен э, за погибшего тиммейта с никнеймом Гальгадот. Одного из своих недоброжелателей, но при этом недоброжелатели погибли два да, у Ронти А Гальгадот один. Соответственно, пока что с перевесом позиционным и численным находятся самарканцы. Ну а Корши как-то пытаются найти слабое местечко, чтобы в него начинать стучать потихонечку. Ну и, по всей видимости, это штурм точки А уже потенциальный Такой себе штурм получается, когда штурмует один игрок И этот игрок Роналда. Где тиммейты? Почему GSN убежал вообще в свой собственный респаун? Почему Дельпан не прикрывал со снайперской винтовкой своего тиммейта? Больше вопросов, чем ответов, но это сейв, дорогие друзья. За 36 секунд до конца раунда игроки Корши 2 принимают решение спасти свои девайсы. Ну а победа в первой половине достается самаркандцам. Да, такие дела. А у меня первый андеграунд тут. Любовь. Most Wanted хороша, но переигрывать желания не было, так как там цветовая гамма на любителя. Погода вечно какая-то давящая в основном. Вот, вот. А я как раз-таки очень... Прям и проникся вот этой вот такой давящей атмосферкой, когда у человека жизнь просто разделилась на до участия в гонках и после. Ну, в целом, Underground 1 мне нравился даже больше, чем Underground 2. Хотя в Underground 2 внесли как бы уже открытый мир, но, на мой взгляд... Ну, как-то вот первый андеграунд без открытого мира и то лучше получился Не знаю, но это опять же такое дело вкуса Ну, вот мне второй андеграунд зашел не очень Первый зашел больше Гальгадот Минус GSN Энтри за самаркандцами Ну, у самарканда вообще там сейчас, кстати, по экономике просто буйные-буйные реки Деньги льются действительно, наверное, рекой Практически не погибают. При этом еще и много девайсов выигрывают. Вот в предыдущем раунде, например, сколько там? Три или четыре человека засейвилось. То есть экономического урона вообще никакого не было. Роналдо. Последний выживший. Правда, ненадолго. Минус от Гальгадота. 9-3. По поводу флотау 2 хорошая тема. В детстве рубились в нее в компьютерных клубах вечно эти дерби-испытания. Ну вот скоро... Ну как скоро... Uh, совсем на самом-то деле не скоро <laughs> Но порубимся в нее на стриме Турнир был 14 мая, Камилбек Ну, счет ужасный на самом деле Корши как-то пока не выглядит как команда, которая типа делает 2-0 Корши сейчас выглядит как команда, которая делает 1-1 Хотя на Нюке они вначале тоже играли... Uh... Достаточно странно. Но по итогу все-таки выиграли его 16-7. Но здесь пока что, конечно, не похоже на 16-7. Ну, единственный счет, с которым сейчас Корши могут закончить матч, это 16-10 выиграть, да? То есть уже 16-9, например, они не смогут сыграть. Ну, 16-10 это тоже здорово. Но правда, конечно, я боюсь представить, но самаркандцы вполне себе могут и не дать возможности. И тогда дело будет решаться в дальнейшем... На третьей решающей карте. Дельпан-младший со снайперской винтовкой появляется сейчас у нас здесь в боях. И забирает Гальгадота. Погибает ЗД, ну а Дельпан-младший продолжает настреливать Савика, пока его не находит Рон Ти Джей. тут же Дельпан отправляется в следующий раунд. А там уже, между прочим, близится конец первой половины. Не знаете, когда играет сборная Узбекистана? Вопрос к Хасану. Вот здесь Хасан есть. Если он организует матч сборной Узбекистана, то хоть завтра, как говорится. 11-3 на табло. И да, вижу-вижу, Киро. Бедный вы мой Киро. Извелись вы уже 55 раз спросили, играл ли Нукус. Странно, что вы спрашиваете, когда вы находитесь на канале, на котором есть эти матчи. Вы можете зайти в видео и посмотреть, играл ли Нукус. Но ладно, удовлетворю ваше любопытство. Играл. Роналдо минус э, Калаша по Гальгадоту Проехались только что, как по тротуару Ну и да, последний раунд первой половины По сути, здесь сейчас важно Выиграть команде Карши этот раунд Очевидно, если они хотят выигрывать Если не хотят, то можно и его отдать 12-3-11-4 При желании проиграть Разница-то небольшая Но Дельпан-младший Минус э, The King Папай. Ой, какой хороший фазум. Слушайте, очень качественный фазум. Дабл-килл от Рон Ти Еще один минус от Джиггернаута. Неожиданно. Неожиданно быстро заканчивается этот раунд. Вот это да. 12-3. Итоговый счет первой половины, дамы и господа. Ну, теперь либо корши камбэчат и выигрывают. Либо самаркандцы делают 1-1. Привет, Саня. Медитатор, привет тебе. А с кем? <laughs> да, Радой, это точно. Было бы очень логично, наверное, услышать следующий вопрос именно таким. Прошлый турнир тоже Самарканд выиграл. Ну, этот они еще пока не выиграли. И более того, даже про проигрывают еще пока что первую карту. Кто занял первое место? <смех> Самарканд. <смех> ну, посмотрим. Посмотрим, кто выиграет, дорогие друзья. Парочка денечков осталось. Так это уже игра сыгранная. Да, эти игры уже сыграны. Я комментирую их по записям. Ну, просто поймите. Сегодня третья трансляция этого турнира. Суммарно я уже прокомментировал больше 10 часов эфирного времени. Представьте себе, а еще два игровых дня. То есть где-то 16 часов. Ну, думаете, я осилил бы в прямом эфире прокомментировать э, 16 часов? Логично, на самом деле, что нет. Поэтому это вынужденная необходимость комментировать этот матч не в прямом эфире. 13-3. Самаркандцы выигрывают пистолетный раунд. Бомба, пушка, огонь на самом деле. Но вопрос к команде Корши. Как мы планируем давать камбэк с его... С такого счета Осилил. Да нет, 16 часов не осилил бы. Можете сказать, кто выиграл данный турнир? Хамилбек, во вторник приходите. Во вторник будем смотреть финал, там и узнаете. Спойлеры это плохо. Если вдруг спойлеры в чате, я всегда всех баню. Поэтому, естественно, вы об этом не узнаете. Ну что, раунд, кстати, но удивление для самарканцев, начался плохо. Потеряли декинга Папая, но пока что еще нельзя праздновать, так скажем, да? И нельзя делить шкуру неубитого медведя раньше времени. Пока что Корши еще могут выиграть, но и проиграть могут абсолютно точно так же. Кайвер минус Роналду. Ну, выход на Б. Гайвер здесь делает еще один минус по ЗД. И Рон -Ти -Джей неожиданно получает по голове. Остается аж 5 хп. Всего-навсего Джейсен минус по Рон Джей. Но Гернаут успевает забрать Рона ТиДжея. Гайвер еще один минус по Дельпану Джевел последний. Ну, кстати, у Джевела есть очень хорошие шансы на победу. 16 и 15 хп у соперников. Ему нужно две пули с дигла попасть. Просто попасть. Но нет дефьюз китов. Нужно это делать очень быстро. Оп! Минус Гайвер. Кальгадот. Главное потянуть время. Забайтил. Ну все, достаточно. Победа в раунде за командой Самарканд. Мощный же комментатор наш родной. Вай-вай-вай-вай-вай. Ну засмущали. Спасибо вам большое, Камилбек. Джевел, кстати, наказал соперника за вот эти байты и за поражение в раунде. Но поражение в раунде отменить уже невозможно. Раньше за какую команду я играл? За Unstoppable. Команда Unstoppable. В ней я играл... Долго достаточно Наверное, где-то с 2013 по 2016 год Потом мы перешли в CS И еще два года я играл в был В Counter-Strike Global Offensive Итого где-то пять лет, наверное Ну, до этого тоже были другие команды Но большую часть времени я находился именно в Unstoppable ZD Единственный минус от команды Корши Дорогие мои друзья, барабанная дробь Команда Самарканд в шаге от третьей карты, от карты Инферна. Если они сейчас выиграют, то Ну, если они выиграют один раунд, то на этом ГГшечка на трейне и третья карта. Welcome, как говорится. Когда играет Саша Господи, такие вариации вопросов интересные Порой вы придумываете, да? Придумываете а, Джевел минус Джекернаут Декинг Папай забирает Джесена И тем самым у нас, в общем-то, численное равенство находилось но ну, правда, недолго, но вот оно снова достигнуто Гальгадот забирает ЗД Джевел минус Гальгадот 3 в 3. Атака, ну, судя по действиям короля Папая, Наверное, будет все-таки разыгрывать точку Б Рискну предположить, что точку Б разыгрывать сейчас будет очень непросто. Роналдо забрал Ронти Джея. Не, не понял, Гайвер, откуда был сделан минус. Но забрал, забрал Джевола. Папай. Один на один с Дельпаном младшим. Дельпан младший в этот раз без Девайса. Очень сложный момент. Очень. А какой важный, что самое главное. Ну, Дельпан затаскивает. Молодец. Дает возможность команде Корши дотащить до овертаймов, до которых, к слову, команда Корши должна выиграть 11 кряду. В общем, смотрим. В общем, смотрим. Но вообще на самом деле еще пока не проиграл никто, да. Тоже важный момент. Не делим, помните, да? Не делим шкуру неубитого медведя. Дельпан младший, минус Гальгадот, король Папай, минус, минус от Рона Тиджия. ДЖСН, а -а -а, минус Рон Ти Джей ДЖСН, еще один минус по Джигернауту. Но все-таки вновь король Папай дает минус по ДЖСН. Задей ЗД и Роналд остаются против Гайвера и Папая. Папар, Папай. Увидел? Увидел кусочек торчащего визави. И по этой информации моментально начинает работать гайвер. Но оба идут лесом. <laughs> оба идут лесом в следующую сторону. 15-5. Но ну, еще 10. Еще 10 раундов нужно взять команде Корши. И это только... Откроет возможность посмотреть нам э, дополнительные раунды. Категорически, конечно же, здесь не идет речь о том, что э, Корши выиграют. да, То есть они просто дотащат до допов, но могут еще и проиграть Роналдо. Приемочка экономического раунда соперника. Ну, можно опять же уже, наверное, сделать 15-6. Очевидно, там с деньгами беда-беда. Ну, Папай. Папай вот в атаке на трейне прям разыгрался. Смотрите, статистика, да? Ну, кстати, не такая уж прям вроде бы. 5-3. Но в последних раундах вот прям убивает только он. Ну, подобрал девайс. Нет армора-то, к сожалению, да? Поэтому перестрелки — это дело такое. Да еще и на такой дистанции. 15-6. интерес! интерес! И интерес, дорогие мои друзья, нарастает, да? Фингер, ну почему же вы так считаете? Если эта игра не нравится вам, это не значит, что данная игра не нравится многим людям. А она действительно нравится многим людям. Все субъективно. Джейсен погибает от выстрела снайперской винтовки. Джаггер Джаггернаута Гальгадот... Но ну, тут, конечно, уже было нельзя просто выжить. Это было невозможно. Минус от ЗД по Гальгадоту, Но Рон Ти Джей, правда, тоже сделал минус. И поэтому, опять же, перевеса достичь команде Корши 2 пока не удается Джевел! Но это, конечно, вообще была сейчас шальная пуля. Он сто процентов не надеялся убить. Он просто надеялся нанести хоть какой-то урон. Но попал. Джиггернаут. Минус по Джевелу. И неожиданно да для всех самарканцы выходят на точку Б. Не на точку А, которую они сейчас очень активно пытались раскидывать и обстреливать. Она а на самом-то деле все в разы проще. Рон Джей, Ну, позиция сверхкаверзная, Хаешка в зигзаг. Дельпан остается в соло против трех оппонентов. И шансов здесь, конечно, на победу маловато, надо признать. И нету шансов на победу, дорогие друзья. 16-6. Заканчивается вторая карта. Победой команды Самарканд. Хотел сказать Самарканд 2. Но нет, просто Самарканд. И теперь, дорогие мои друзья, кульминационный момент сегодня.